О, здорово, я вас искал. Пойдемте, коч, покажу. Делориан прямо из продукта. Его отличие от Делориана из «Назад будущего» в том, что он перемещает в другие вселенные, а не в другое время. И сегодня мы посмотрим, насколько же разный бывает наш старый добрый геймконстракт. <coughs> Немного приубавим пафос. Вы же тоже заметили, что в последнее время в мастерской Steam начали появляться клоны гм а именно их переработки. От посредственных до самых крутейших просто. Ну и на ютубе пока что никто не сделал про это ролик, поэтому я буду первый. Ну, если кто-то сделал, то извините, пожалуйста. Так вот, я запускаю серию роликов, которые назову такой разный ГМ Констракт. И сегодня у нас самые атмосферные версии ГМ-Констрак. Поехали! Так, кажется, я переместился в другое время. А, нет, это же гм но он все еще на стадии строительства. Карта, которая показывает, как строилась знакомая нам карта Какие-то здания частично разобраны Какие-то полностью демонтированы Логово мясного все еще роется А водоем все еще не заполнен Достаточно необычная карта, но все же в ней что-то есть Какая-то вот определенная атмосфера, которая вызывает достаточно приятные чувства Ревенстракт. Карта, которая переносит атмосферу Ревенхольма на знакомую нам карту Жуткий эмбиент, мрачная атмосфера и холодная дымка, которая придает знакомым местам незабываемое чувство опасности. Комбайн Стракт Не отходя от атмосферы Half-Life, Комбайн Стракт покажет, что было бы, если бы Альянс захватил ГМ Констракт. Вся зелень полностью уничтожена, здания преобразованы в точке Альянса, вода полностью загрязнена. Теперь это покинутое богами место и лишь еще одна небольшая точка Альянса, которую он захватил. Также хочется отметить, что на карте есть несколько интересных кнопочек, которые сделают интерактивные действия. Ну а я оставлю это вам, потому что это реально круто. Неон Констракт Карта, которая показывает Констракт в стиле ретро-вейв. Неоновые вывески, яркие кислотные цвета. Поздний вечер и атмосфера 80-х. Синема-контракт. По сути, эта карта создана для режима Синема. Но, черт возьми, это прекрасно. Я даже говорить ничего не буду, просто посмотрите на это. Underground Construct. Моя любимая версия этой карты. Атмосфера старых лабораторий 50-х годов из Portal 2. Очень атмосферная карта. Все переработано до мельчайших деталей, но тем не менее узнается старый добрый Game Construct. Лично для меня играть на этой карте одно удовольствие. В следующем выпуске я разберу другие карты ГМ Констракт. Ссылка на полную коллекцию всех ГМ Констрактов, которые я найду, в описании. А в скором времени я сделаю еще несколько роликов про знакомую нам карту. Если, конечно, вам это зайдет. Если нет, то зачем? Ты можешь сами на них поиграть. Для особо одаренных повторяю. Ссылка в описании, ссылка в описании, ссылка в описании, ссылка в описании. Всем пока!